Всем привет! Так, в этом видео пойдет речь о хранении каких-либо вещей под потолком в гараже, мастерской ну и так далее. То есть покажу как устроено это у меня. То есть в любом случае рано или поздно мы расстраиваемся да, какими-то там вещами и так далее. И необходимо экономить место в гараже, если его не так много. То есть в данном случае здесь находится полностью весь рыбацкий скарп. Это лодка, все от нее запчасти, ну и так далее. То есть палатки, какая-то одежда, сапоги и прочее-прочее. Также здесь еще один функционал я использую, да, это сушилка для вялки рыбы. То есть она раскатывается до сих пор. Высота у нее полметра и длина метра. Сюда подвешивается вентилятор, ну, соответственно, выставляется рыба и включается вентилятор на обдук. Это временная конструкция для вялки рыбы, то есть потом буду делать уже более-менее нормальную, скажем так. Но об этом уже в другом видео. Вот. Итак, в чем плюсы и минусы именно, скажем так, такого ручного да, подъема и опускания? По поводу подъема, то есть поднять э, эту конструкцию на этих роликах, да, вот на этой системе роликов, то есть выглядит это вот так. С общим весом, да, когда здесь более 60 килограмм находится сверху, это проблема. То есть ваш вес должен быть как минимум 120 килограмм, чтобы мы, вы смогли ее поднять. Так как мой вес 80 килограмм, то более-менее без особых там напрягов и усилий можно поднять, этот поддон к потолку с одной лодкой. То есть вес лодки там 40 кг. А потом приходилось вставать на стремянку и докидывать уже туда сверху все остальное. Что очень неудобно. Также и опускание да, самого подъемника тоже не очень удобно. То есть выглядит вот так. Более детально покажу. И вот такая ступенька. То есть я на нее вставал ногами и под собственным весом я ее поднимал к потолку и потом здесь за боковые зацепы вот такие вот то есть упиралась вот эта планка на вот эти два зацепа вот этот и вот этот Сейчас более детально вот такие вот два упора используются вот этот ну и вот этот соответственно и вот на этой ступеньке это все поднималось и фиксировалось здесь как устроена система роликов чтобы было более-менее легко поднимать то есть были разные варианты делал в нескольких вариантах то есть обычный поддон брусок 40 на 40 40 на 50 сверху фанера шестерка и вот такие крюки здесь устроено вот таким образом через ролик то есть обычное кольцо к нему болтом шестеркой прижат сам ролик через автомобильные шайбы здесь то же самое то есть разнос по сторонам полностью по краям поддонов это задняя часть впереди несколько иначе сделано впереди сделано уже со сносом немного в 10 сантиметров сдвинуто в бок так же самое кольцо здесь то же самое так же все устроено вот сейчас здесь там задняя планка перекошена немного стоит и поэтому а так она ровно вот так вот здесь то же самое это уже скажем так передняя часть но эти крюки дополнительно может что-то повесить. потом сама конструкция этого упора это все уберется, это лишнее, то есть сейчас буду переделывать. Мне тут по случаю достался электротельфер совершенно случайно. <coughs> ну подробности вдаваться не буду, как у меня достался, то есть достался обменом, да, на некий товар. Тельфер, в принципе, вещь удобная. Данная модель, ну она, к сожалению, без паспорта, но диаметр троса у нее 3,8 заявленные характеристики то есть подъема без полиспаста она тащит спокойно 200 кг с полиспастом стащит 400 кг и на 800 ватт по поводу ее крепления лебедки тоже есть нюансы как ее вешать и какой у нее функционал будет, то есть можно повесить вот таким вот образом, да, вот так вот будет, чтобы груз тянулся, соответственно, без, скажем так, перекоса. Ну, не то, что перекоса, а по прямой, грубо говоря. Но в данном случае я еще планирую ей поднимать-опускать, что-то тяжелое, да, поэтому буду вешать ее, соответственно, к потолку. Вот таким образом. Будет она висеть вот здесь. То есть планировался сначала сделать, я планировал сделать площадку, приварить ее к балке, крельце вот этой, да? Чтобы она смотрела вот так. Чтобы трос сюда вот так выезжал. То есть сейчас я ее повешу наоборот. То есть трос будет опускаться вниз, но также я буду поднимать вот за этот крюк и опускать. Сам этот поддон. То есть для этого... А ну да, если кто-то захочет... Использовать на вот таких вот кронштейнах, да, которые идут в комплекте, то эти кронштейны предназначены для подвешения к балке. Но, допустим, я вот попробовал, да, здесь отверстие просверлил в обоих и просто к потолку прикрутил. Соответственно, когда, <coughs> если бы я груз поднимал бы сверху, о, вернее, снизу вверх и опускал бы его, да, тогда это было бы нормально, вот этот вариант. Но так как я еще буду тянуть его в бок, то получается, вот этот кронштейн, когда он стоит, вот так вот, его начинает перекашивать, соответственно, сам Тельфер у вас вот так на излом будет идти. И там нужно очень хорошее усилие, я не знаю, там это уже приваривать надо будет. Но цель такая, чтобы она была съемная и, допустим, возможность ее использования где-нибудь, на на какой-нибудь. Поэтому будет конструкция изменена. То есть эти крепежи останутся, да, может быть там где-то будет балка, будет какая-то стройка, да, и к этой балке будет крепление. В данном случае выход из этой проблемы, точнее решение этой проблемы, может быть следующее. То есть вырезается две пластины. Они в данном случае поставлю чтобы... вот таким образом. Пластина сороковка толщиной тройка. Вырезается, соответственно, 4 отверстия в каждой пластине. два отверстия для крепления уже пластины к тельферу, и потом два отверстия под 12 анкер, который будет крепиться к потолку пластины 2. Если кто-то будет рассматривать вариант крепления пластины, взять их побольше, подлиннее, да, и сделать вдоль вот так вот. Соответственно, здесь прикрепить одну пластину, здесь прикрепить вот так вот, они параллельно будут. И крепление к потолку будет в этих точках. Да, здесь, здесь. Ну, чтобы удобно было прикручивать. То в данном варианте сразу могу предположить, я так не стал делать, хотя идея такая сначала была, что выгнет пластины потом здесь. То есть он будет иметь какой-то люфт и не будет жестко закреплен к потолку. Это минус. То есть э, Тельфер, с учетом того, какие нагрузки он поднимать будет, да, там 80-100 кг, то есть он должен быть жестко закреплен и без сомнения того что он может туда свалиться я буду использовать вот такие анкера 12 на 60 то есть соответственно буду ими крепить к потолку ну, а здесь этого хватит а далее все это закреплю и посмотрим как это выглядеть. Итак, по надеюсь, будет выглядеть так по куту надеюсь что видно все это закрепил но естественно я там центр не выброл на перекладине потом покажу поэтому с перекосом опускается необходимо придерживать другой то есть суть такова. Здесь примерно килограмм шестьдесят пять семи. Сейчас сверху можно навалить ну и так же не еще там продумать надо будет как, чтобы зацеп заходила. В принципе эти веревки такой длины мне уже здесь не нужны будут, я их подредактирую немного, будут коротенькие. Ну собственно вот пульт и клавиша двухпозиционная, тут даже насечки есть, нажатием вниз мы опускаем вниз, нажатием вверх, ну логично, да? Это мы опускаем. Это мы подтягиваем. Можно оставлять натяг, потому что лебедка оснащена ручным тормозом. Единственный минус это сам кабель силовой. Он слишком коротенький и придется делать розетку рядом с лебедкой. Ну и по поводу крепления сейчас покажу. С этой стороны, конечно, удобнее закручивать каким-нибудь трубочным ключом. Сам анкер идет на. Я взял 12 на 60. Его вполне хватает. Давайте еще раз по этим моментам. Кому если было непонятно, смотрите. Можно там остановить, на паузу поставить более подробно. Единственное, вот здесь вот я неправильно выбрал центр и, соответственно, идет в перекос, когда я начинаю опускать, какой-то угол заваливается и необходимо держать рукой, либо, ну, скорее всего, я справа уже понял. И в этом случае необходимо здесь подумать, как сделать будет правильно, чтобы она опускалась ровно, ну и, соответственно, переделать вот эту часть. Ну, полиспаст в данном случае он вообще не нужен, потому что здесь э, данной лебедкой можно поднимать спокойно 200 килограмм, но тут 100 наберется, если хорошо. В дальнейшем, может быть, переделаю этот поддон, сделаю его из э, профильной трубы, ну, опять же, сверху будет фанера. И сейчас э, размотаю сушилку, покажу, как она выглядит, ну, и как ей просто пользоваться. ну и так сама сушилка. крепление самое простое, то есть обычная веревка, два самореза по дереву с шайбой. здесь затягивается через сам канат, четверка, трос, кому как удобнее там будет. здесь вкручены два самореза и, соответственно, просто на них накидывается сверху все. Ну и сушилка, то есть здесь сеточный потолочек обычными скрепками канцелярскими разгибаем. Ну кто как подвешает, там кто за хвост, значит через хвост ее и здесь зацепляем. Кто ее за глаза, соответственно также, Ну и все, и потом замочек закрываем. И вот таким образом она выглядит... На месте полиспаста я вешаю вентилятор, и он это дело все обдувает. Ну, естественно, включаю заодно и вытяжку отсюда. Вот так выглядит сушилка под рыбу. Ну, небольшое лирическое отступление, мне она досталась, по-моему, рублей за 320. То есть, это, видимо, ценник был перепутан, ну, не видимо, а 100% потому что сам продавец удивился, как бы я не стал мешкаться и взял ее. Но это было достаточно давно, года 4, наверное, назад. А потом, спустя недели 3-4, я, посетив опять этот магазин рыболовный, увидел то же самое, но уже за 1800 она висела. Поэтому бардак был с ценой, в принципе. И досталась она вот так. Ну все, всем, кому было полезно, продавный подъемник. Можете взять на вооружение. Возможно, вы себе сделаете также. Может быть, что-то даже улучшив. Всем пока.